Самый необычный цвет глаз – сиреневый. Обладателей сиреневого цвета глаз встретить практически невозможно. Они составляют тысячную долю процента, но они все же есть. Удивительные и красивые люди с таким необычайным цветом глаз. Их не надо оценивать по одежде, фигуре или внешности. Достаточно просто заглянуть в глаза и влюбиться, пропасть, утонуть в их глубине. Стэнли Мэтьюс несколько раз признавался лучшим футболистом Англии и один раз лучшим футболистом Европы. За всю свою спортивную карьеру, длившуюся до 50-летнего возраста, он ни разу не был удален с поля и даже не получил ни одного предупреждения. На прощальном матче королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, что стало первым подобным случаем среди футболистов. Тихоходки или водяные медведи – одни из самых выносливых существ на нашей планете. Они выживают до 10 лет без воды способны выжить при минус 271 градусу по Цельсию в жидком гелии и при плюс 100 градусах в кипятке выдерживают в тысячу раз большую дозу радиации, чем человек и даже уже побывали в открытом космосе. В 1936 году американский легкоатлет Джесси Оуэнс обогнал скаковую лошадь в забеге на 90 метров. Если в течение трех месяцев потерянный багаж остается невостребованным, Компания Люфтганза, не раскрывая, продает его с аукциона. Ни компании, ни покупатели не знают, что там внутри. Дзинити Каваками – японский ниндзя, которого называют последним настоящим ниндзя в мире, чей титул подтвержден официально. Согласно утверждениям ученых, сны о каком-либо виде деятельности могут улучшить ваши реальные навыки в этой сфере. Хруст пальцев никак не вредит костям и не вызывает артрита. Звук, который вы слышите, это всего лишь лопающиеся пузырьки газа. Этот процесс стимулирует ваше сухожилия, расслабляет мышцы и ослабляет суставы. В 1979 году в рамках ООН было заключено соглашение, которое провозглашает принцип исключительно мирного использования Луны и всех других небесных тел, кроме Земли, и недопустимости претензий со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело. Соглашение ратифицировали всего 13 стран, причем среди них нет ни одного государства, обладающего существенной собственной космической программой. Самые необычные моллюски в мире – драконьи улитки, названные так из-за необычной формы головы. При строительстве нового шоссе было строго указано, что каждый десятый километр должен быть абсолютно прямым. Зачем?